<мес> так, мама, мы почти пришли, как твое ощущение. Ветрянном. <свес> <свес> Выбрали классный отель, называется Чейз Хотел, оставлю вам название, находится недалеко от железнодорожной станции Амстердам Централь и также недалеко от центра. Отель очень стильный, приветливый персонал, классный интерьер, удобные комнаты, так что рекомендую. Я have some concentration and if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call replication. Wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna a good day, wake up, вкус не виду в амстердаме это та еще задача это не так уж и просто и не скажу что им таланду могут похвастаться своей местной кухней Новинка – голландский сыр. Кстати, вот в таких вот магазинах он самый дорогой. Можно найти в обычном супермаркете как минимум в два раза дешевле. К примеру, вот этот на улице красных фонарей мы купили за 15 евро, а в обычном супермаркете точно такое же можно купить за 5. В центре города проводят такие классные лодочные туры по каналам Амстердама. Интересно послушать историю города, просто проехаться, насладиться видами. Единственная опасность вас Но может намочить дождь. Мы мокрые, мы довольные. Самое время самая знаменитая улица Красных Фонарей, на которых девушек в окнах уже почти нету. А это тот самый знаменитый мост, напечатанный на 3D принтере. Коротко про обманчивую погоду Амстердама. Но почему бы как раз сейчас не съесть мороженого? Out of my head, under my bed Think something Out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then will you get put of color? Silhouettes of you are like a taunt Never really noticed what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a Еще вы просто посмотрите, какая крутая столовая Это одно удовольствие было там завтракать <реклама> Наверное, в любой стране любят вкусный кофе И Амстердам не исключение Мы там нашли несколько мест Излюбленных местными жителями Которые советуют даже экскурсоводы Классно, а у них даже пока вы есть да уж, еще немножко про погоду тут. Кайф. Если попасть в музей Ван Гога, билеты нужно брать заранее на сайте, в него мы к сожалению так и не попали, но зато мы насладились почти всеми его картинами в красивых книгах, которые можно приобрести в сувенирной лавке, там очень много красивых открытых, книг и весь перечень его знаменитых работ. I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted. My heart's been broken. So it feels like a time. I talk. Never really know just what you're here. With you, I don't ever feel calm. Павенитый парк тюльпанов Кегенков мы не успели посетить, так как он открыт каждый год с 24 марта по 15 мая. И мы немного опоздали. Но, если вы также не успеете, очень вам советую посетить рынок цветов. Там тоже очень много разных видов тюльпанов. Вы можете даже купить себе домой и посадить свои собственные тюльпаны из Нидерландов. вас. Ну, что же, вот и познакомимся с местной кухней. Ну, это, кстати, было вкусно. Моя рыба прям офигенна. Моя Райт музей впечатляет ничем не меньше, и также там представлены некоторые работы Ван Гога, Рембранта и Вартерла. После наполнения искусством захотелось подкрепиться, но особо тут сделать это нечем, поэтому продолжаем изучать местную кухню и пробуем артишок. Как оно жить, lay Нечего есть, I play dead and I stay dead, Я не в Амстердаме. понял, И Офигеть. Мы в Амстердаме и смотрим холостяка. Только не с девочками. Как мы утепляемся с тобой? Ты утеплилась. Там город, который влюбляет в себя с первого взгляда. Там хочется фотографироваться на каждом шагу. Там приветливые и улыбчивые люди. Но захотите ли вы там остаться, выбор за вами. Красивые одинаковые домики, но очень узенькие улочки. Происходит. Высаживал вот дождь. солнца. Очень-очень много велосипедов и бесконечная толпы туристов. Везде, повсюду запах марихуаны, которая там легализирована. Специфическая кухня, ну и погода. Погода и климат – это отдельный разговор. Но люди здесь счастливы. Они благодарны за то, что имеют. Это одна из самых развитых и туристических стран, что определенно заслуживает уважения. В общем, выбирайте сами и не забудьте запастись теплой одеждой. Тут есть традиционный сироп, традиционная удра и традиционная удра для пирога. Сумасшедший.